как правильно обрезать пелангорию. Пелангория – семейство гераниевые, просто герань. Герань святолюбива, неприхотлива, устойчива к засухе, многолетние растения. Наша герань любит полутень. Чтобы герань не выглядела вот так – Нужна обрезка для формирования растения, начиная с посадки. Цель – получить боковые побеги. После определения стиля вашего растения обрезку следует проводить в течение всей жизни герани. Наше растение отцвело, немного загустело, стебли вытянулись, значит пора обрезать герань от лишних побегов. В По обрезке нет ничего сложного. Режем, не жалея, без боязни. Оставляем листовой узел, желательно растущий наружу, чтобы не сгущать середину. Отрезаем чистым лезвием. Формируем растения, как нам нравится. Многочисленные побеги вырастут и начнут цвести. Чем больше новых побегов, тем обильнее цветение. После цветения для обеспечения желаемой формы обрезку надо повторить. И так много раз. Все просто.